Ну, Наконец-то как бы добрались мы до нашего региона, до Измаила, во всей Европе уже стоят, во всех городах больших тоже стоят эти самокаты. И, конечно, очень приятно поработать в Измаиле, так как здесь очень развитая инфраструктура, красивые зоны, классные локации, где можно покататься, дорожки, плитка, все очень красиво, все очень нарядно, ездить можно с удовольствием. И очень приятно, что мы уже получили очень большое количество приятных, хороших отзывов от наших уже клиентов. Надеемся, они будут постоянными нашими клиентами, так как будем стараться дать классный, качественный сервис. С нашей стороны мы все сделали максимально безопасно, четко. Те зоны, которые идут пешеходные, мы максимально ограничили скорость передвижения. Те, те зоны, которые нужно там... Не настолько сильно ограничивать, так и оставили. Поэтому с нашей стороны будем стараться давать максимально классный качественный сервис. Спасибо большое городу за эту красоту.